Друзья, всем привет! В этом видео я вместе с вами буду учиться устанавливать кошелек Polkadot и Кусаму. Скажите, зачем он мне нужен? Очень все просто. В любом случае это нужно нам как и для развития, так и зарабатывания денег. Я люблю ковыряться, познавать все новое криптовалюте и вы знаете, что я очень положительно отношусь к проекту Polkadot и Кусама. И считаю, что за ними очень серьезное будущее, ну как минимум эти два проекта должны развиваться. И естественно их токены, которые у них есть, должны показывать хорошую прибыль на дистанции, поэтому кошелек их не нужен, чтобы участвовать в основном это и в парачейнах, это токены, которые новые выходят, которые мы можем получить имея на своих кошельках, там Kusamu да, или Polkadot и таким образом получать токены по хорошим ценам и продавать им в будущем подороже ну и плюс также для стейкинга и вообще для хранения потому что на биржах как мы знаем хранить небезопасно а здесь это самый такой один из надежных способов поэтому кому это интересно давайте начинать разбираться Перед тем, как начать, как всегда, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Здесь я показываю, где я зарабатываю, что покупаю, где продаю. И также иногда разыгрываю криптовалюту между участниками своего канала. Поэтому, если тебе это подходит, интересно, подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, друзья, перед тем, как начать, вы должны установить и скачать для Google Chrome или для Firefox расширение полка DOT. Для этого я нажимаю, вот, к примеру, скачать для Chrome расширения. Нажимаем здесь установить. Нажимаем установить. Все, видите, расширение у нас установлено. И вот здесь нажимаю вот эту штучку, чтобы мы ее всегда могли видеть и закрепить вверху. Все, я закрепил, у нас появился полкадот. Дальше, когда мы установили расширение, нажимаем на полкадот, да, значок. И нажимаем плюсик, добавить, генерировать свой кошелек. То есть все похоже, в принципе, как и в математской, кто пользовался раньше. И нажимаем здесь креатив New Account. Здесь, естественно, у вас сразу появляется адрес вашего кошелька. И здесь вот у вас написано, будет в графе... Сид-фраза, по которой вы сможете этот кошелек восстановить. Вы здесь можете нажать копировать, где-то ее вставить, либо же выписать ну, где-то у себя на рабочем столе. Только я не рекомендую там ее хранить. Обязательно переведите ее где-то на флешку или запишите. Самое главное, чтобы доступ был только у вас. Всю эту фразу копирую я, нажимаю Согласен. И здесь смотрите очень важно. Здесь мы можем отдельно создать кошелек Polkadot, Kusama, да, Plasma Network, других там криптовалют. Но я рекомендую обязательно поставить галочку, вот эту верхнюю, Allow. Да, То есть это означает, что мы создавая одну сет-фразу, мы сможем использовать остальные все кошельки. И Kusama, и все, что есть в этих сетях. Поэтому есть здесь Естественно, оставляю э, "Hello, son, any chain». Дальше мы с вами придумаем имя нашему кошельку. У меня это пусть будет, ну, пусть так и называется, полкадот напишем. И далее вы должны записать и придумать свой пароль. Естественно, рекомендую использовать и цифры, и буквы, и особенно одну хотя бы букву, она должна быть какая-то большая заглавная. Да? Сейчас я буду набирать пароль и повторить пароль. Все, мы выбрали все кошельки, придумали имя нашему кошельку и создали пароль. Все, есть, аккаунт у нас создан. Если вы имя, к примеру, там ошиблись, можете здесь резинейм написать и еще раз ну, написать, который вы там хотите. Все, кошелек есть и теперь нам нужно пройти по ссылочке. Я ссылочки оставлю внизу под видео описанием. Именно в наш сам кошелек, откуда мы будем им управлять. А именно, это сайт Polkadot.js.org. И здесь видим, кошелек наш подтянулся. И вот мы имеем наш кошелек Polkadot в сети Polkadotme. Здесь очень важно, видите, вот сразу выскакивает сообщение. Здесь вам нужно нажать на них Setting Page и обновить вот эту всю историю. Вот, видите, обновить метаданные. Нажимаете обновить, соглашаетесь, все, данные обновлены. Все, друзья, теперь я вас поздравляю, вы в сети Polkadot, у вас есть кошелек и сюда вы можете абсолютно спокойно э, переносить свои средства. Также есть сети, если мы нажимаем вот сюда Polkadot, вы можем нажать вот сеть Kusama Parachains. Да? И вы увидите, что здесь куча вот этих монеток, вы также можете их сюда на кошелек себе закидывать. Вот если мы хотим, например, перейти в сеть Кусама, обязательно нажимаем на Кусама и вот здесь нажимаем Switch. Только когда мы нажмем Switch, мы попадаем в сеть Кусама и здесь нажимаем, опять же таки, настроить, обновить метаданные, согласиться. И все, вы в аккаунте Кусама. И уже видите вот баланс КСМ. Копируя вот этот адрес, вы будете пополнять монетки КСМ. Все то же самое с любимыми другими монетами, которые вы здесь видите. Да, есть там Кальмари, Карруров, Хала Нетворк. Все это можете перекидывать сюда. Единственным исключением есть Мон Ривер. Если перейти в сеть MonRiver, вам потребуется создавать отдельно новую и дополнительную сет-фразу, потому что он является мостом между Polkadot и Ethereum. А все остальные монетки мы переводим сюда под одной сет без проблем. Итак, давайте, чтобы переключиться назад в сеть Polkadot, я нажимаю Polkadot и нажимаю обязательно Switch. Обязательно Switch нажимайте, потому что если вы не переключитесь с Кусами на Polkadot, а нажмете копировать, перевести токены, например, Polkadot, а вы будете в сети Кусами, то все монеты ваши, естественно, пропадут. Это очень важный момент. Итак, вы убедились, что вы Polkadot. сети. Видите здесь значок Палкодот. Вы берете и хотите, к примеру, пополнить свой кошелек. Нажимаете вот сюда. Видите, просто на значок и видите, пишет сразу адрес ваш скопирован. Здесь вы можете проверить, вот они первые там цифры, да, и последние. Давайте посмотрим, протестим и закинем сюда там несколько монет полка Дота. Для этого идем на биржу Binance, открываем там торговля, нажимаем классическая. Кто не знает, как пользуется биржей Binance, у меня есть на канале, можете посмотреть. Здесь прописываем DOT так что там dot qsdt давайте нам и выбираем давайте поставим сразу по маркету и купим там dota не знаю там на 50 долларов да все по маркету покупаем это 1 из 7 монет мы купили и идем теперь кошелек fiat spot у нас есть полка dot и нажимаем вывод Смотрите вывод монеты Polkadot, и здесь я вставляю адрес, который мы скопировали. Здесь автоматически сеть подтягивается Polkadot, да? но мы знаем, что здесь есть еще BNB, Binance Smart Chain сеть. Поэтому имейте в виду, всегда если мы пользуемся кошельком Polkadot, то мы пользуемся сетью только Dot. Здесь вывод с биржи Binance практически 3 доллара, но ну, ничего страшного для ролика. Пожертвуем, выведем. В любом случае я буду пользоваться этими кошельками в дальнейшем. И нажимаем все. да? Все, нажимаю я вывод. И сейчас пройду все проверку безопасности. И сразу подключусь, как токены придут мне на счет. Итак, биржа Binance очень быстро вывела. И мы уже видим у себя на балансе 1.63 там Дота. За исключением той комиссии. То же самое. Мы заходим к Усаму. Выбираем Кусаму, нажимаем Switch. Если вам нужна Кусама, отправляете туда Кусаму. Если нужен там Карура, отправляете сюда Карура. Надеюсь, с этим все понятно. Теперь, как нам нужно отсюда вывести токены. Смотрите, здесь есть кнопочка отправить. Вы нажимаете отправить, идете на свой Binance. Нажимаете здесь вот. Выбираете, естественно, сеть обязательно только Polkadot. Нажимаем «Получить адрес» и вот ваш адрес. Нажимаете его «Копировать» и вставляете этот адрес вот сюда. Далее здесь вы должны выбрать сумму полка Dota, да? Сразу смотрите, какая здесь история происходит. Во-первых, если мы выводим DOT, то мы выводим кратное. То есть, если 10 монет, мы выводим 10 монет. Так же самое с остальными монетами. У меня это 1,63 монеты. И оно мне сумму, видите, не дает вывести. Потому что здесь, чтобы аккаунт у нас оставался активным, оно мне говорит, что нужно оставить хотя бы как минимум 1 дот. Но чтобы перевести, например, 0.6 дота, я здесь выбираю мили, и теперь я могу выводить до тысячных. И если здесь я хочу, например, вывести все мои доты, которые есть, то мне нужно вот здесь снять галочку и поставить здесь, что я соглашаюсь, я хочу вывести все. Таким образом, у меня аккаунт станет неактивный. Но он активируется только тогда, когда мы снова закинем сюда монетки DOT. Поэтому здесь страшного ничего нет. Поставили галочку. Все монеты решили вывести. Нажимаем, выполняем трансфер. И они улетают назад к нам на биржу Binance. Но я уже это делать не буду. И комиссии здесь, естественно, поменьше. Они 0,1 DOT, а 0,01 DOT. Потому что в сети здесь комиссии очень маленькие. Я думаю, с выводом понятно. То же самое и KUSAMA, и все остальные. И теперь, друзья, давайте самое главное пройдем такую волнительную ситуацию, когда, к примеру, что-то с вашим компьютером случилось или вы потеряли доступ. В общем, компьютере у вас слетел Chrome, я не знаю, ну все, что хочешь произошло, там у вас нет вот компьютера. Но мы помним, мы сделали сит-фразу, мы ее скинули на флешечку, мы ее держим у себя и как восстановить наши данные вот смотрите сейчас я беру вот здесь нажимаю специально при вас и нажимаю forget account то есть я его удаляю все у меня здесь аккаунта нет здесь нажимаем страничку видите у меня здесь ничего нету и здесь мы тоже удаляем из хром все, видите, у меня абсолютно ничего нету. Все, где мои 1.6 DOT, скажите, как их восстановить. Для этого нам нужно пройти абсолютно те же самые действия. Нажать ⁇ Установить расширение ⁇ Устанавливаем ее опять. Есть. Дальше ставим сразу галочку, чтобы мы ее видели. Нажимаем сюда на полка DOT и нажимаем здесь плюсик import account from exit seed то есть мы здесь использовать будем seed фразу для восстановления также еще есть по файлу, то есть можно было еще восстановить по json файлу там есть тоже такой способ, но ну, мы выбрали там seed фразу, то давайте уже по ней будем восстанавливать здесь мы помним у нас стоят все аккаунты и здесь нам нужно вставить эту seed фразу все, я сид фразу вставил и нажимаем next. Здесь пишем обратно имя нашему аккаунту и вставляем сюда пароль с нашего аккаунта. Так, здесь мы все сделали и идем теперь на страничку polkadot.js.org. Обновляем ее и подключаем свой кошелек. Итак, друзья, вуаля, у нас опять же подтянулся этот кошелек. Мы восстановили, и все наши средства здесь. То есть вы поняли, да? Очень важно, чтобы ваша сет фраза была где-то записана и спрятана, и чтобы она не гуляла нигде по сети. Не храните ее там ни в телеграммах, ни на рабочих столах, нигде все подключено к сети. Потому что это ваши средства, это ваша безопасность. Имейте это в виду. Все, друзья, надеюсь, в этом видео вам было понятно, как завести кошелек, пользоваться Polkadot, Кусами и остальными монетами. В следующих видео поговорим, как участвовать в парачейнах. И также я посмотрю здесь о стейкинге Polkadot. Если мне подойдет, будет интересно, может что-то закинем в стейкинг под годовой процент, чтобы монетки у меня накапливались, потому что Polkadot я буду холдить, холдить в долгосрок и собирать монеты этого проекта, потому что считаю ее очень перспективным. А как вы считаете, напишите в комментариях. Буду рад почитать, что вы думаете об этом проекте «Полкодот», «Кусама», их парачейнах. И вообще, нужен ли вам такой кошелек, было полезным или нет. Пишите обязательно ниже в комментариях. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, там я даю информации, как всегда, больше. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.